микропрепарат костной ткани фрагменты костной ткани находящегося в покое это уже выросшая созревшая кость о чем может говорить толщина переоста или ростковой зоны или клеточной части надкостницы все что находится к это волокнистый слой мы наблюдаем организованные также фиброциты и волокна коллагена где-то выделяются они за счет поперечных срезов в норме слой переоста составляет полторы клетки максимум две, и мы здесь это тоже можем видеть в процессе после активации своей переход активен, переходит к активному росту многократно утолщается до 60 клеток в толщину и активно отделяет внутрь клетки остеобласты которые по мере созревания также находятся плотно запечатаны в межклеточное вещество Матрикс костной ткани аналогично построен с коллагеновых волокон, как мы сказали раньше, и аморфного компонента, но значительно больше толщины 10-20-100 раз. В нем также присутствуют сульфатированные глюкозаминогликаны, в первую очередь тахондроитиносульфат. Кроме того, есть неколлагеновые пептиды из группы гликопротеидов и протогликаны. Матрикс растущей кости он поглощает из тка... из коневой жидкости альбумин который в неизменном виде, так и находится запечатанным в костную ткань. Он не секретируется, а именно поглощается из кровеносных сосудов. Это открытие произошло в 1976 и 1977 году учеными Оуэном и Трифитом. А Робинсон еще в начале 30-х годов определил, что остеобласты выделяют щелочную фосфатазу, специальный фермент, который из глицерофосфата кальция или гексозофосфата выделяет фосфат-ионы, свободно диффундирующие, которые воспринимаются клетками и перерабатываются, повторно выделяемые в виде гидроксиапатита кальция. Чтобы образующийся фосфальт кальция не выпадал в осадок, существуют в организме ингибиторы кальцификации. Это, конечно же, пирофосфаты, фосфанаты и дифосфонаты или бифосфонаты, которые нам хорошо знакомы. Так вот, основной смысл в том, что они препятствуют оседанию гидроксиапатита кальция, и препятствует деминерализации кости. То есть они сохраняют вот в этом виде гидроксиапатит кальция пятиводный. Матрикс содержит также коллагеновые волокна, которые образуют кристаллы, как мы видели на препарате раньше. И палочки или трубочки на концах волокон размером 2-3 нанометра, толщиной и длиной порядка 15-150 нанометров. Также сами волокна, также кристаллы гидроксиапатита могут находиться в толще волокна. Мы наблюдаем, что здесь часть э, кристаллов находится на поверхности, но также некоторые могут находиться посередине волокна, обеспечивая плотность дополнительную волокнам коллагена. Микропрепарат костной ткани, на котором можем наблюдать волокнистый слой и слой переоста, клеточный слой. Ростковая зона, есть много названий одного и того же. Это препарат губчатой кости, о том о чем нам говорят данные полости с рыхлосоединительной тканью и заполненные многократно внутри по всему периметру полипатентными, активными клетками, мезонхимальными или способными к росту. И при каких-то ситуациях они переходят к активному делению, пролиферации и восполняют участок. Поэтому губчатая кость содержит подобных клеток намного больше, чем компактная, и способна к регенерации, в отличие от компактной, представленной в основном межклеточным веществом. Таких вот красивых, пупырчатых клеток мизенхимы, которые на самом деле являются полипатентными и по сути стволовыми клетками. Расположены они как свободно в пространствах между костными балками губчатой кости, так и на их поверхности. По сути, вся губчатая кость изнутри, а на самом деле снаружи выслана подобными клетками, которые находятся в стадии сна и при необходимости переходят к активному росту. Ретикулярные фибрилы и волокна коллагена, свободно находящиеся в пространствах внутри тробекул или между тробекулами, облазуют достаточно плотную сеть. И мезонхимальные клетки. Находясь в межклеточном веществе, при необходимости пролиферируют, дифференцируются как в клетке кости, так и в клетке крови, и в клетке эндотелия, и в различные другие формации, поскольку не являются специализированные и могут сформировать полноценную кровоснабженную костную структуру. Здесь мы видим препарат на поверхности межклеточного вещества, плотного минерализованного, вот мы видим здесь срез. И видим, что клетка плотно соединена своими плазматическими контактами и фибрилами с клетками, находящимися запечатанными в межклеточное вещество. Одни и те же клетки, самые интересные, могут образовывать как кость, если там есть кровеносные сосуды вокруг, так и хрящевую ткань, если сосудов нет. Басс и Херман в 61 году доказали на культуре ткани, что единственное, что влияет на образование костной или хрящевой ткани – это парциальное давление кислорода, то есть фактически наличие кислорода и кровеносных сосудов в этой зоне. Поэтому при наличии кровеносных сосудов все дифференцируется и активно растет. И в зависимости от того, насколько будет активным рост сосудов и как он будет одинаков в этой зоне и равномерен, так и будет поступление кислорода. А соответственно поддержание, обновление, регенерация костной ткани в этой зоне. Беринг в 1975 году доказал парабиозом, это метод исследования, который подразумевает подключение мертвого животного к живому для объединения их кровотока. И путем меток, тогда это делали тимидинтритием радиоактивным элементом, который можно в дальнейшем было увидеть на препаратах, они облучали да, помеченный тимидентритий и вводили его в организм живой крысы. И эти элементы передавались мертвому организму. И ученые наблюдали, что клетки крови и кости происходят от одних и тех же предшественников, от так называемых переваскулярных клеток или перицитов. Поэтому остеогенные клетки, они всегда создают очень хорошее окружение. И именно поэтому имеет смысл во всех случаях да, подходя опять к клинике. Использовать фрагменты губчатой кости, а не компактной, для того, чтобы создать первичные участки окостенения и формирования новой костной структуры, ее регенерации, ремоделировки последующей и обеспечения функции, эстетики и так далее, тому лечению, которое мы планируем. один микропрепарат костной структуры, где мы наблюдаем уже сформированную кость, о чем нам говорит данная лакуна, например, это остеоцит, поскольку он отделен от стенки лакуна и находится внутри нее. Ну, как, собственно, и вот здесь, и вот здесь и так далее. Это э, костная балка губчатой кости, о чем нам говорит ее характерная структура и организация, а внутри везде вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и так далее. Мы наблюдаем остеобласты. Вот это уже дифференцированные, а вот эти клетки веретеновидные сплющены, еще не дифференцированные. И находящиеся в спящем состоянии мезонхимальные полипатентные клетки, которые при повреждении данной структуры смогут повторно сформировать новую костную структуру. Слева микропрепарат минерализованной кости компактной. Мы видим это по характерной его поверхности. Это клетки остеоциты. Они созревшие, да, мы видим, что они отделены от стенки лакуны внутри. Это гаверсов канал, внутри которого находится кровеносный сосуд. Но это под различным углом срезанные эритроциты. Это препарат аналогичный, но уже деминерализованный. И именно данный метод позволяет нам... Увидеть ту структуру, которая соединяет клетки между собой Все клетки костной ткани объединены между собой в плотную сеть за счет плазматических контактов Которыми они соединяются первично еще на стадии своей пролиферации э, Пролиферации, извините, мезонхимальных клеток И созревания стеобластов в остеоциты Потому что вновь образованные клетки соединяются плотными контактами с теми, которые уже запечатаны в межклеточное вещество. Данный метод позволяет нам понять механизм передачи и транспорта высокомолекулярных соединений, низкомолекулярных, а также обмена жидкостями, газами и другими соединениями, которые передачи сигналов, в том числе иммунного ответа, через клетки внутри костной ткани. Ученые Инес в семидесятом году 1970 открыли, что в физиологических концентрациях в лабораторных условиях в норме фосфат кальция, который присутствует в крови, должен вообще выпадать в осадок, и э, тогда вода должна, по идее, и поэтому вода и уходит из костей. То есть по факту минерализуясь в межклеточном веществе, вот в этой структуре гидроксиапатит кальция выгоняет воду. Перенося ее в сосуд, заставляя ее насильственно, насильственным путем переходить в сосуд канала и выводиться с венозным кровотоком. В других тканях, кроме костной, присутствуют такие соединения, как ингибиторы кальцификации. То есть то, что снижает возможное обозвестление, это, конечно же, пирофосфат, фосфанаты и дифосфанаты или бисофанаты. Поэтому в их э, обмене участвует такой фермент, который блокирует дисфосфанат. И конкуренция между образованием фосфат-ионов и э, разрушением органического пирофосфата поддерживается в норме в балансе. И соединение, которое является ингибиторами консификации, в норме присутствует в крови в большом количестве, препятствия минерализации паранхематозных тканей э, и других тканей в организме.